Эй, наклейка. Сгоняем в бар. В колесо? Ну да. Давненько мы там не были. Отлично. Только давай не будем гнать, а? Конечно, конечно. На второй передаче. Да, мы вперед. Как скажешь. Как мы в первый раз сюда забрались Да уж Втянула меня в какую-то непонятную гонку Ну да, было дело Такое не забывается